Десять лет назад а, примерно вот оттуда Это разговоры о том, чтобы отменить, конечно же, были. Мы рады всех людей! очень круто, мы все посмеялись от души, значит, мы были услышаны, Пытаясь глушить нашу ШИЗУ да. Это же не слово, да, ну да, в принципе, это, а, это такие люди и... есть Вы хотите сказать, что вот это тормозят из-за нас? Все. Стиль, я, я. Трансфер этих двух футболистов в Спартак пошел легко Нам надо было кого-то продать, чтобы доиграть Сезон Я видел, что у вас в Алкаль идет набор команды сюда. Где харизма, где желание? Короче, Сужай. братва. Ну что, братва, всем салют. Время 5 утра, суббота, и мы отправляемся в Питер на матч «Спартак-Зенит». В этот раз мы отправляемся в Питер на машине. Пока идет дождик в Москве, в Питере обещает снег. Вы из Петербурга, «Спартак-Зенит». Мы начинаем. Мы проезжаем двери и, собственно, два вопроса. Первое. Напишите в комментариях вашу любимую песню Михаила Кругов и накидайте, пожалуйста, обузла в комментариях, которые мы в будущих наших выпусках обязательно заюзаем. В словах, на одной из остановок перед Питером у нас сломалась машина. Мы заехали в сервис на въезде короче там какая-то серьезная история сейчас ребята ее делают я принял решение что надо ехать на дубль ну и собственно по сути у меня время в обрез делимобиль наши друзья как вы знаете в очередной раз нас они выручают ну и наверное выручат вас не забывайте при регистрации в вы получаете 500 рублей по промокоду дневник фаната короче и буквально через несколько секунд мы вам покажем какая будет атмосфера на дубле ладно впереди дубль поехали Yeah. <laughs> Понимаете? Ага, и чё, вы хотите сказать, что вот это тормозят? Из-за нас? Всё, а, бля, всё, Я да ж нет. тебе говорил. Так он... Братва! Вводя итоги сегодняшнего дня, я вам хочу сказать одно. На тачке лучше в Питер не ехать зимой. И вот в такую погоду. По приезду сюда мы уже попали на десятку. Сейчас у нас будет небольшая вставочка. Единик на черном фоне под звук. Жмите на паузу. Заварили себе чаек. Пишите комменты, ставьте лайки. Мы идем немножечко ужинаем. Идем отдыхаем. И завтра день футбола. Короче, братки, братва, братва. Рвется классе, а мы рвемся к победе в матче Спартак Зимняк. С нами Михаил, заводящий наш трибуны. Миш, с учитывая, как раздували к этому матчу, что происходило в городе ночью? Слушай, такое ощущение, что город был на положении. Огромное количество техники, сотрудников, всему городу. Прямо с вокзала приезжаешь за день. Еще за день. В субботу уже все это было такое как в казани Я в казани помню примерно такое было не знаю зачем они подпрягают такой ресурс есть свой админ ресурс дальше такая поговорка поговорка боятся значит уважают ну, наверное, Я, наверное к этому, наверное, к да. этому он очень подойдет потому что вот действительно есть кадры даже когда ребята уезжали со стадиона мы вам сейчас покажем А, ну конкретно. Приехал, приехал в Спартак. Миш, ты за сколько приехал на стадион? Удалось Все. ли тебе спокойно зайти на сектор? Нет, за, зайти удалось спокойно, но очень долго, опять огромные очереди, очень долго идти до стадиона от а, какого-либо вида транспорта, потому что там либо ты через пешеходный мост, а, либо, либо ты до, по гост, парку шагаешь. Короче, как-то да, мы долго шли очень, и машину туда не пускают, никого не пускают. Ну, я надеюсь, что все, кто хотел, дошли. Несмотря ни на что, добровольно никто не отказывался и не поддавались на все эти страшилки клуба, что сейчас вот всех вас повяжут. Организация, да, что-то вот в том году, мне показалось было получше, то ли при погодных условиях теплых. Почему так, такой ажиотаж был именно негативный фон на матч с протоком? Еще самый, с, самый угар, это э, помимо того, что э, Зенит подготовился к матчу с протоком внушительно. Миш, я сейчас покажу один кадр и спрошу тебя, что это было, блядь? Было Дальше. очень круто, мы все посмеялись от души, значит, мы были услышаны. Это, я так полагаю, пытаясь глушить нашу шизу. Значит, нас все-таки было слышно лучше. Да, и они вот начали глушить. Сколько? Я не помню, сколько. Ну, минут, глушили минут, ну, минутки три где-то. Минутки три, пош, пош, пош, пош, пош, пошипели. Махерачило на весь стадион. И люди, которые смотрели трансляцию по теле, говорят, а что это такое было, блядь. Ну, в целом, я считаю, что выезд был бодрый, достойный. Большое да. количество приезжих Очень много боленщиков. народу приехало, к вам. Вообще, это, было, это очень топ. Для очень 1 декабря это Реально. То есть, я думал, будет в разы меньше. Нужно учиться петь а, и уметь свое дыхание настраивать. Не хватает – отдохни. Но передохнул там 10 секунд. И да, да также высоко, громко и звонко и не стесняться. А парням, которые там у нас остались в Питере, давайте держитесь, мы вас поддерживаем и всячески вам помогаем. как вы знаете 10 лет назад примерно вот оттуда наш знаменитый проход в питере и лена солнышко вы все ее прекрасно знаете чья была вообще идея организовать такую знаменитую историю это пройтись составом по питеру этого никто никогда не делал и в итоге мы оттуда вышли в сторону моста и вы все видели видео <связать>, чем все это закончилось Стоять! останавливаем жесты, я сказал. Идем, вот, да, Слушай, ну сейчас как бы сложно вспомнить, конечно, чья это прям вот конкретно была идея, мне кажется, это все-таки Ванина была идея. А потом, ну давайте это, давайте то, давайте так, давайте, ну и как бы начался процесс э, э, договоренности и э, всяких мелочей. Взорвался Невский экспресс, там за, за два дня, да, условно, не было ли разговоров о том, что отменить э, э, задуманную идею? А, да, разговоры о том, чтобы отменить, конечно же, были, а, но это, это сейчас все легко. Вот в телефоне, там все дела, написал в один чат, и все прекрасно а, про все знают. Но а, тогда, как бы 10 лет а, вот это вот назад, а, я, если честно, не помню, как мы оповещали изначально все. И мне кажется, что это было, а, да, чисто технически такой сложный, наверное, момент. Честно я не особо помню, почему у нас так Ну, в общем, решили их оставить и оставить. Мы здесь остановились, и ты стояла чуть дальше, то есть ты снимала на камеру. Сколько, я не знаю, помнишь ли ты, примерно в итоге наших парней, девчонок, поехала сидеть, ждать конца матча? Ну вот так, конечно, количество сейчас точно не скажу. Я просто помню, что стоял большой э, пазик. Э... И вот около него мне начали передавать ценные вещи, потому что многие начали переживать, мало ли что. там. Э, у нас как бы все бывает, все истории прекрасно всем известны. И передавая мне вещи, я просто старалась максимально у людей что-то там вот то это ты вот могла, забрать. Ты могла поехать на какой то рынок, да, и разбогатеть в момент? Ну, не разбогатеть. Я потом долго раздавала всем вещи, ждала кого-то, кого-то не, не дождалась, потому что отпускали на следующий день. Э, но как бы все равно по важности отошла и вот стояла ждала пока все-таки не решится пустят там не пустят может быть не заберут там ничего такого не будет тихо, тихо, тихо. ну вот сейчас представь себе э но ну, сейчас там, мы сейчас стоим 10 да. нет никого, и мы с тобой спокойно прошлись. Нет, я думаю, что это быстрее было бы зафиксировать, чтобы какой-то идет сбор. Как конечно, и, да, я конечно. Думаю, что... конечно. Сейчас уже совершенно другое было время, и все... Как я и сказала, тогда телефонов, почти, мало, может быть, у кого-то даже и не было, а сейчас, простите, телефон есть у каждого и связь странная. Но согласитесь, это было круто. Это было круто. Это и было всегда, всегда. И вообще, в принципе, на тот период очень многое было круто. И было круто только потому, что мы, мы делали что-то в новинке. Мы делали все там сами. Мы что-то придумывали. Мы что-то у кого-то брали, переделывали. Но старались. Мы, мы были первопроходцы, поэтому это было все круто. находимся в отеле, где останавливается наша команда Станя Николая, директор э, футбольного клуба «Чертаново». Как вы здесь оказались? Я приехал, вчера был на матче «Крыльдосоветов фуфа смотрел за нашими воспитанниками Зиньковским и арендованному Спартака Тимофееву И после этого оттуда сегодня Сидай. прилетел сюда, чтобы посмотреть на его два, два футболиста, у Мяров и Педрошенкова играют сейчас в Спартаке. Мы смотрели у нашего друга у Савина про вас. Реально большие, большие достижения, большой успех. Трансфер этих двух футболистов в Спартак прошел легко или были какие-то... Ну, Нет, никаких... Тяжелые моменты. Никаких не было тяжелых. Почему моментов? в Спартак? Ну, я неоднократно об этом говорил, потому что нам надо было кого-то продать, чтобы доиграть э, сезон ФНЛ. А были другие предложения? Да, были. Деньги были, могли бы мы получить только в следующем году, поэтому еще две команды премьер-либер. Ну говорите, Нет, я не буду сказать, попробуете угадать. Пишите в комментариях тогда, как вы думаете, какие команды предлагали за Умярова и Глушенкова. Умяров и Глушенков. Эти ребята изначально как-то выделялись? Умяров к нам пришел в 11 лет и сразу выделялся. А Глушенков, он был в школе локомотива, сначала в Академии Коноплева, потом в школе локомотива, потом что-то у него там не сложилось, он пришел к нам. Мы вас ждем в премьер-лиге, мы желаем большой удачи. Хорошо, спектаклю, сегодня победы. Очень надеюсь. Первый тайм, мы проигрываем 1-0, поддержка топовая. Вы сами все видели. Все, кто сейчас находится на секторе, выкладываются от и до. Даже я голос себе посадил. С нами Женя Спиряков, вратарь футбольного клуба «Амкал». «Амкал». «Амкал». Как, как, как тебе душилка? Мы сидим, мы в наушниках же сидим, то есть мы не особо слышим. И вдруг даже сквозь наушники стало пробиваться какое то ну, непонятное шумиха. Мы открываем вот так вот, слушаем. Это же лучший, а, И да, самый да. это что-то второй случай, по-моему, в нашем чемпионате. Слушай, да. очень крутой перформанс, то, чтобы фонарики включили. Фонарики, это смотрелось. песня про Москву. И следующее, это когда поднимали плашки красно белые мы плохо слышим, что вы кричите и говорите, потому что он как... прикольно но, но красиво. красиво я видел, что у вас в Анкале идет набор в команду там у вас есть три условия ну вот по одному условию а... ты проходишь, как с остальными? давайте двумя. угадаем, по какому условию я прохожу ну, хотите ли вы, чтобы я попробовал себя в Анкале? и в принципе, в защите могу этого парня Это подставить все, Женек, тебе респект тебе давай, сегодня мы надеемся, что спорта победит а тебе хорошего комментария а я вам пришел. удачи а нам удачи! Парни, много кто пишет э, в инстаграм, мне лично, там, по шизе, не по шизе, если кто хочет э, принимать участие в шизе, как-то нам помогать, э, развивать, приходить э, к нам э, на 104, вообще на вниз, и будем это делать вместе, посмотрим, как у нас это будет получаться, все советы мы будем учитывать, адекватные, конечно же, и э, вместе развивать это все, потому что, парни, вы это и есть, э, как бы... Движущая сила нашей команды. На Ростове у нас последний тур в этом году. Давайте все подсоберемся и отшизим как по полной. Время отдыхать, восстанавливаться и непосредственно <coughs> делать оценки тому, что мы сделали, какой выпуск мы смонтировали и понравился ли вам он или нет. Поэтому, друзья, поддержите нас подпиской, лайком и, соответственно, пишите комментарии, как вы съездили в Питер. Всем спасибо, кто был с нами в этот выпуск. Поэтому, друзья, не забываем о нас, мы не забываем о вас. И все самое интересное, естественно, впереди. Всем спасибо, это был Дневник фаната. До новых встреч.